Специально для телеканала, а да. завтра будет воскресенье, суббота Кукодочек. -ку да. да, ребят, ну давайте начнем. Итак, первый вопрос. А почему вы начали заниматься КВН? -ом? Ой. <звук> <звук> <звук> Сразу. Да. Я начал еще заниматься КВНом с 9 класса, не знаю, какая-то душевная такая вот штуковина видно, организовывали КВН, подошли на втором этаже, типа мы играем в Савропольской Лиге КВН учащейся молодежи, она еще шла тогда в ДК Гагарина, вместе с Олей Картонковой играли, с командой КВН Пятигорск, весь состав, который там играл, вот мы с ними в школе играли, и понесло, закрутилось, потом университет, потом... Открылась Ставропольская лига, сборная города. В общем, долгая-долгая история у КВН, аж 8 лет. Потому что нужно как-то реализовывать свое творчество, и творческий потенциал, который был в тебе, он должен как-то развиваться. И благодаря квн так все получилось хорошо. Не многие знают, что вы учились в Ставропольском государственном аграрном университете. Расскажите, пожалуйста, что вам запомнилось ну, больше хорошо. всего? Ну, нет, что касаемо э, преподавательского, профессора... Преподавательского состава, это огромный, огромное количество взрослых тогда было, на тот момент мужчин, их уже много нету живых, все взрослые, все старшие, я помню, тогда мне мама сказала, что это очень классно, потому что все взрослые, все уже дядьки, которые знали свое дело явно, и ни в коем случае не пожалел, что отучился в Аграрном университете ни на секунду до сегодняшнего дня, и, надеюсь, никогда не пожалею об этом, не скажу, что что-то было не так, все очень классно было, тем более КВМ очень сильно помогал. Мне запомнился диплом и дипломная работа. Еще Шарико Жираевич, мне запомнился мой декан, и еще КВН, там, где я участвовал. Самые теплые воспоминания с этим аграрным университетом, конечно же, все, что связано с творчеством и с наукой. Ладно, Михаил Сергеевич, следующий вопрос. Можешь назвать название дипломной работы? Да, конечно. Он называется значит, «Схема птичника на 30 тысяч голов освещения». Да, электросклерен, да. Я тоже, кстати, запомнил. Свою не помню, его почему-то запомнил. Потому что я э, сам писал и сам защищал. А Игорь Я тоже сам писал и сам защищал. Ну, работу! Я? Я... Я... Я... я помню так уж тушу, человек. Диплом. Диплом. <свят> я защитил с Божьей помощью и с помощью Тушелека Жарайнича. Потому что он мне очень сильно помогал. Но мне в итоге поставили, по-моему, Туа. Я был очень доволен. Потому что я не выебываюсь. Это не знаю я. Ваш путь в Камеди Club был очень тернистым и долгим. Что было труднее всего? Оно с каждым днем еще труднее и труднее становится. Сказать, что-то определенная какая-то трудность, которая возникала. Написание материала. быть смешным, быть удивлять всегда. Вот самое трудное, самое сложное, наверное. Всегда быть на волне и всегда пытаться удивлять и не сбавлять темп. Чуть-чуть где-то нейтральную включил, это как инженер-механик, опять же, закидываю в университет. университета. Чуть-чуть нейтральную включил, катишься по... просто по дорожке. Все, до свидания, тебя забывают, не помню. и так далее. Почему тебя не видно вас нигде? Сейчас, ребята, 98-го до полного бака, ясгар! З... Я дурин, сын Балина. Самым трудным это был тернистый путь. У вас не была какая-то схема? С самого начала у меня была какая-то схема, схеме как бы я Итак, Представьте, что вас никто не знает. Я сейчас буду задавать вам вопросы. Отвечайте очень быстро, не задумывайтесь. Поехали. Первый вопрос. Что бы вы сделали, если бы увидели на улице лошадь? Вернусь за руку. Колбаса. Кто круче, вупсень или Пупсинь? Думаю, Чика. Вупсень, он мой брат. Самый глупый поступок в детстве? Накакали. Я его не помню. А, покажите, как по-вашему выглядит дождевой черт. Он как я. А -а -я, -я, -я, -я. А, что делать, если парень не отпускает на КВН? Сухо. Брось его, малышка. Мы, да. мы сейчас вам максимально засрали интервью. Я просто, если честно, я старался. Это было очень круто. Прям засрать интервью. А, еще, значит... Скажите, пожалуйста, какие ошибки сейчас совершают большинство молодых квн Не смешной юмор, пишут, угу. наверное. Пожелаете что-нибудь нашей команде. вашей команде? Да. Аграрного университета? Ой, так как с, с Аграрным университетом связывает очень многое, даже огромное количество людей, которые присутствуют здесь, я уверен, какое-то отношение имеет к Аграрному университету. Только теплые чувства испытываю к этому университету и к чикам Аграрного университета желаю юморески э, несекаемого потока, чтобы они кайфовали и занимались любимым делом своим. Михаил, я желаю удачи команде КВН, группа энтузиастов, побольше а а энтузиазма. Вы большие молодцы, я верю в вас. У меня еще такой ассоциация есть, что вообще аграрный университет ⁇ это как огромная группа энтузиастов. Почему? Вот даже сейчас пример. Вот девочки, которые в белых майках ходят здесь, у них волонтер написано здесь. Тоже с огромным университета, пожалуйста, еще я, раз доказательства. Я могу, я могу ответить. Дело в, том, что, дело в том, что причастность к этому празднику, допустим, у этих людей, которые хотят быть, это благое дело. Я считаю, что это благое дело. Потому что человек, они хот... они тоже хотят, балл -тёре, балл -тёре. Быть част... они не могут, допустим, сделать, Фит написать, сыграть, но вот это вот желание быть вместе с этой потенциально чистой сердца, энергией любовь, от этих вот хороших людей, которые могут сочинять юмор, это очень патру. сильная интеллектуальная нагрузка. И, и те люди, и которые помогают, молочко, они и делают благое дело. И делают это правильно. Благое, Волонтеры, это... они, о, о, правильно, это... что они существуют. Потому что это и группа энтузиастов, это и энтузиазм это внутренний, и, и это принципе, душа. Это состояние души, которое должно быть всегда не со светлым, теплым, постоянно обмениваться этой энергией. Если у людей не получается делать что-то сразу же возвышенное, они стесняются, они хотят быть рядышком. И эти волонтеры, конечно же, делают очень много хороших и добрых дел, за что им большое спасибо. На лень надо поесть. Нет, тут про стоит. Давай просто полагаем.